Перед началом гиба арматуры давайте подготовим рабочий стол. Также перед началом гиба нам необходимо определиться с сечением арматуры. С сечением данной арматуры мы видим, что у нас очень большой зазор. Для этого необходим дополнительный обкатной ролик. Номинальный зазор между упором, обкатным роликом и арматурой 2 мм. Перед началом работы в автоматическом режиме необходимо нам определиться с углом гиба. Для этого станок переводим в режим ручной работы и в ручном режиме загибаем необходимый угол. Для демонстрации данного станка мы выбираем угол 90 градусов. То есть вот мы сейчас в ручном режиме его согнули. Для перевода в автоматический режим нам нужно переставить данный штифт за концевым выключателем. Заведомо перед ручным гибом данный штифт мы установили перед первым концевым выключателем. Вторым мы уже регулируем данный угол в 90 градусов. Штифты у нас с вами выставлены, угол 90 градусов. Переводим автоматический режим и проверяем. Концевой выключатель сработал, станок вернулся в исходное положение. Пробуем. Угол 90 градусов у нас не совсем получился, поэтому штифт переставляем еще на деление назад. И еще раз пробуем. Видим, что у нас еще угол все-таки получается чуть-чуть развернутый. Еще назад. Таким образом мы получаем четкий угол 90 градусов. Ну что ж, давайте попробуем согнуть угол 90 градусов на арматуре большего сечения. Как вы видите, наши установки на арматуре меньшего сечения также срабатывают и на арматуре большего сечения.